Всем привет, ребята, с вами я, СуперПро в Майнкрафте, и сегодня мы с вами будем играть в такую мини-игру, как Skywars. но делать это я буду не один, а с моим другом. Привет, поприветствуйся. Всем привет, привет! Так, в общем-то, мы уже зашли в тиму, ну, в общем-то, давай, пошли в портал. Давай, Погнали. И все, ребята, давайте выберем себе комплект рыцаря. Сейчас мы с Олегом уже будем нападать. У нас игра начинается через 20 секунд. Давайте пока проголосуем за 10 хп. И уже сейчас будем начинать. Так, вот у нас мой друг-профессионал тоже выбирает комплект себе. Поэтому давайте 5, 4, 3, 2, 1... Все, погнали. Все, ребята, давайте лутать сундуки и уже нападать на какую-нибудь команду. Все, давайте лутаемся и так одеваем броню. Так, давайте заспавним сразу зомби. Вот у нас мой друг уже одет, поэтому давайте идем лутать Ой, дальше сундуки. Так, да-да-да, давай один эндерпел. Все, спасибо. Поэтому, чё, давай, куда тэпнемся? Конечно. Так, ладно, давай, тогда погнали на центр. На центре у нас уже бегают какие-то игроки, поэтому можно сейчас с ними подраться. А, осторожно, там сзади нападают, сзади нападают. Убивай его, давай, убивай. А то он на меня нападает уже. Давай, обстреливай его, обстреливай. Молодец, давай. Ой, а куда он пропал? Блин! Офигеть, он убил меня. Вот это он сильный, конечно. Так, ладно, ребята, давайте в таком случае сыграем еще одну игру. Так, давай, прыгай в портал. Да, мы в команде, привет. Так, давайте, ребята, выбираю себе комплект рыцаря и погнали. Так, давайте ломаем стекло. Блин, только оно не ломается. Давайте. И два, один. Все, и давайте лутаем сундуки, так соедините. Не воруйте у меня вещи. Капец, как они так быстро лутаются, не знаешь, Олег? Так, все. так ладно, ребята, давайте погнали. Также, ребята... А, а, блин... Олег упал в бежную, ладно. Так, сейчас давайте, ребят, тогда залутаемся. Сейчас давайте возьмем эндерферу. Блин, ну ладно. Так, давай, сейчас мы тогда нападем. Тут на нас уже, похоже, кто-то нападает. Так, блин, я, конечно, не знаю. Надеюсь, я допрыгну. Давайте, хопа, блин, я не допрыгнул. Да, так, ребята, давайте сейчас выйдем и продолжим играть. Так, да, Олег, а где у меня? Давай. Ребята, также не забывайте подписываться на мой канал и на канал Олега. Обязательно я оставлю на его канал э, ссылку в описании. Давайте. Так, Олег, мы с тобой рядом находимся. Мы, если что, уничтожать друг друга не будем. Так, 4, 3, 2, 1. Вс ⁇ о, мне попала зелька невидимости, ребята. Ну, я, конечно, как вы знаете, не люблю никого троллять зельем невидимости, потому что это нечестно. Но, ребята, как они ко мне, так и я к ним, поэтому я выбил зелье невидимости. И давайте сейчас залутаем сундуки, и все. И сейчас пойдем уже нападать на кого-нибудь. Так, Олег, у нас, если что, с тобой мир, поэтому... Так, давайте... Пошлите на кого-нибудь нападать. Ага, например... Так, на кого бы напасть? Нет, у того чувака броня. Я что-то побоюсь на него нападать, конечно. Блин, а кстати, а может на того интересно? Так, ладно, давайте, ребятки, Diamond Arpurl. Так, осторожно. Вот так, мы все передвигаемся, чтобы я не был заметным. Так, и давайте нападем. Вот так вот на чувака. Получай, получай, получай. Ребята, сейчас мы его скинем. Давайте. А, он не отлетает от отдачи. Это читер, ребята. Это читер. Он сквозь стену меня бьет. Офигеть, как он не скинулся, ребята? Это читер, дурацкий. Блин, дурацкий читак. Капец. Как вообще так возможно играть? А Олег тебя тоже убили? Так, ребята, не обращайте внимания, это у моего друга младший брат орёт, поэтому давайте так. Где? Кто? Так, Олег, ты где? Ты еще жив? Так, давай, Олег, постарайся добить. блин, я вот не знаю, как он меня так убил. Блин, во-первых, я был невинтимка, блин. А во-вторых, я когда его бил, он не отлетал от удача, а еще он как-то, блин, сквозь блоки ударял. Я просто не понял, как он это делает. И, ребята, ставьте лайк, если вы тоже не любите читеров. Ну и поэтому давайте дождемся сейчас, когда Олег вернется, и мы с ним продолжим. Ой, ой, тут твой брат. А вот, ребята, рядом со мной бегать, если что, брат моего друга. Обязательно на их каналы подписывайтесь. Я оставлю ссылку в описании на их каналы. Так что обязательно заходите и подписывайтесь. И, конечно же, не забывайте добавлять их в друзья ВКонтакте. Что тебя убили? Ничего себе ты даешь, ну ладно. Так, давайте ждем Олега. Да, привет, привет. Вот тут рядом со мной стоит брат Олега. Его зовут Артурик. Вот, у него вот такой вот красивый скин покемона. Обязательно ставьте лайк, если вам тоже нравится такой прикольный скин. Поэтому... Вот выиграл, ребята. Мой друг выиграл. Обязательно поставьте лайк за это. Поэтому давайте. Так, ты где у меня? Все, давай. Так, мы почему-то снова не в команде. Ну ладно. Я выбрал себе, в общем-то, комплект рыцаря. И сейчас пойдем нападать. 5, 4, 3, 2, 1. Все сейчас я сейчас быстро залутаю сундуки. Угу. Так. Ух ты, зачарованное яблоко мне попалось. Так, все, я сейчас сразу пойду на центр. Ух ты, какие вещи крутые. Так. Сейчас нападать буду. Так, вот тут классный проход сделал создатель карты по листве. Поэтому сейчас в целом можно вот так... Пойти и напасть. Даже никого не боясь. Так, осторожно. Ой, меня чуть не заметили. Жесть, офигеть, там чуваки с огненным луком. Ребята, бежим от них. Ой, тут какой чувак. Ну-ка, получай, какашка. Чё ты тут, сам умный? Блин, ребята, он тэпнулся куда-то на перли. Ну ладно, он какашка. О, О, Олег, ты уже там убил кого-то, я вижу? Ничего себе ты даешь так. А, огненный лук тебя? А, понятно, ладно. Тогда давай, ты на центре, да? Так, давай, к тебе я иду. блин, что у меня лагает? Я что подниматься не могу. Ага, вот О, давай, я пошел тебе помогать. А, да как я упал? Дурацкие лаги, блин. Я даже никуда не нажимал, как я упал в бездну, ребята, я вам честно говорю, э, эти лаги меня очень бесят, и э, сейчас я реально не специально упал, и вообще это сейчас не из-за меня было, это просто у меня залагало, да, Олег? Вот, ребята, я тэпнулся к Олегу. вот, он тут лутает индук, давайте пока за ним понаблюдаем. Так, давай, Олег, беги, заодно посмотрим, как сражать мой друг. Так, три игрока осталось. Давай, ищи их. О, сзади, Олег, сзади, сзади. Сзади на тебя нападают. Так, давай. Красава, Олег. Да, ты его убил, красава. Остался последний игрок. Последний игрок остался. Давай, ищи его. Так, ладно, я сейчас сам найду его с помощью компаса. Он на острове, короче. Он на острове. И, кстати, он прям недалеко от тебя. Ну, почти недалеко, но он на острове. О, все. Победа. Ты выиграл, Олег. Да, мы выиграли с тобой. Так, все, давай. В таком случае, ребята, давайте сыграем еще одну игру. Так. О, Олег, привет. Ты тоже тут стоишь так. Так, ладно. Так, ладно, а ты если что со мной дарперлом поделись? Так, давайте я сразу залутаю тут все. Да блин, не мешайте мне лутаться, союзники дурацкие. Так так, Привет. ты что-то залутать успел, Олег? Да, так, да, дай мне да, хоть да, один первого, да. ага, спасибо. Да. Ладно, пошли, я тебе помогать буду, давай. Блин, правда, я без брони. Я без брони, я хотя бы постараюсь, как-то да, просто... Так, да, красава, просто... так, все, осторожно, там алмазники. Так. так давай сейчас я поем хлеба у тебя никакой брони вообще нету а то блин я вообще без брони там А на меня нападают блин О, о ад я не понял мы друг друга убили короче меня подлогнула короче и мы вместе в бездну упали так ладно давай я сейчас за тобой понаблюдаю -то блин реально эти жесткие ладь бесит как я вообще как он меня убил вообще а, но при этом в чем прикол то что он меня убил из-за залагов но я короче как-то э, уда мне удалось его скинуть ничего не делая понимаешь так давай нападай на них обстреливай слуха осторожно тут... А, это... ой тут твой брат бегает А, твой брат так вы с ним в тиме так, давай, мочи его. У него тоже лук, капец. Ладно, Сразись с ним на мечах, на мечах сразись. А вблизи с лука, стреляй вблизи. Вблизи, давай, осторожно. Блин, как? Он читер, блин, как? Ну не шутер, но это реально было очень ну, странно, тебе не кажется так? Ну, ладно, ты где? Давай прыгай в портал. Так, ладно. Все, ребята, давайте лутаемся. Ух ты, зелья нестойкости мне было Олег, ты там что-нибудь, главное, успей залутать. Ага. Так, дай мне эндерперл. А, у тебя подлогнуло что-то, да? А что, у тебя был только один Нет. А, вот тут мост построил, союзник. Так, все, сейчас я по нему прибегу. Так, блин, правда, тут никак нельзя допрыгнуть, я не смогу допрыгнуть до сюда. Так, а я знаю, как я доберусь до сюда. Ага, вот как, с помощью этой еды. Так, я тебе помогаю, красава, так. Так, что здесь, ух ты, какие вещи. Кожаные штаны, хотя бы что-то мне выпало нормальное. Хотя бы что-то, блин. Реально, мне одному так с сундуками не везет, реально. Ой, осторожно, осторожно. Сзади, сзади. Получай, получай какашка. Так, все, мы его скинули с тобой. Да, да. А? Пять игроков осталось. Пошли их искать. Я а? просто опасный. Тебе нужны стрелы. Тебе нужны стрелы. Так, ладно, сейчас опоем хлеба. Ага, ага Вижу там игрока. Давай обстреливай его. Все, давай, скидывай его. Красава. Красава, все, давай. Все, последний игрок. Так, он ко мне тэпится. или? А, все, он сам себя убил. И да, ребята, победа. Изи. Ставьте лайки, обязательно, кому понравилась эта игра. Ну и что, Олег, наверное, мы с тобой на этом моменте будем заканчивать или сыграем еще одну игру? Так, ты где? Так, что ты на месте встал? Ой, тут какой-то нубик бегает, прикол. Так, ладно. Давайте сыграем еще одну игру, ребята, и будем заканчивать. Так, Олег, давай, прыгай в портал. Так, давай, в портал прыгай. Ага, все. Так, ребята, мы в одной команде. Привет. Так, все. Я взял комплект рыцаря. И сейчас погнали нападать. Да, и после этой игры мы будем заканчивать. Так, так давайте, ребят, 3, 2, 1. Так, дайте хоть что-нибудь мне залутать. Блин. Вы ничего мне не оставляете, союзники, дурацки. О, ват? У меня же полезного блока. Прикол. О, кстати, стол зачарования здесь есть. Извините, как всегда, ничего не оставили. Так, ладно, сейчас я скрафчу себе железную грудату все. И уже мало не покажется. Так, ты где у меня, Олег? А ты невидимка, что ли? Так, все же. А у нет там лучники, Олег. А я лучше пока что свалим с центра, а то там реально злые какие-то лучники. Так, где? Так, вот он ты. Осторожно, там сзади, сзади. Так, давай. Тут алмазники злые давай их убивать Ага, я тут напал на алмазника теперь жалею о том что напал потому что э, это все-таки алмазника у меня всего-навсего только железный грудак есть и все а алмазник блин помогай! А, а как он с двух ударов меня уничтожил это реально читер ну не мог он с двух ударов уничтожить меня так ладно сейчас я понаблюдаю за тобой Так, ты видим, когда... Блин, тебя убили. Тебя там слуха, короче, убили, да? Ну и ладно, ребята, такие вот у нас с моим другом получились игры. Так, ты где? Прощайся со зрителями, Олег. Ну ладно, ребята, так уж и быть. Если вы поставили лайк, мы с вами сыграем еще одну игру. Так, давайте, все, погнали. Блин, да ч опять подглагивает? Так, вс. 4, 3, 2, 1. Вс. Вс, ребят, давайте лутаемся. Ух ты, какие вещи мне попались. Зачарованное яблоко. Так, тебе перлы нужны? Так, держи. Да ты что делаешь, макс-плей, дурацкий? А, вот все. Так, ты куда уже тепнуть? сейчас я съем яблоко. А, тут на меня нападают уже. как что злые. Ага. Какой-то идиот пытается что-то со мной сделать. Что у него еще не получится. А, офигеть, их тут трое, они на меня втроем просто напали, блин. Бегать надо. Так, я пробежал к моему союзнику, который, блин, как на злой ничего не делает, так все, я сейчас зомбаря. Да, отстань от меня, какашка, блин. Чего вы только за мной все гоняетесь, дурацкие игроки? Блин, кидай ментор Фух, надо бежать, надо бежать, да блин, что у меня лагает? Фух, да капец, да не честно, что на меня одного все время нападают, блин? Они меня втроем просто окружили, я сейчас от них убегаю, нафиг, жесть. Так, ладно. Фух. Где ты бегаешь? Тебя убили, что ли? А меня чуть не убили, блин. Это жесть какая-то, что со мной сейчас было. Меня просто втроем, блин, взяли, напали. Так, осторожно. А, на меня снова нападают. А ну, отстань от меня. Ну ладно, на этот раз я кину зелье. Получай, получай. Да как? Офигеть, да как ты на такое расстояние бьешь, Ребята, бежим быстрее. Она на меня нападает. все, бежим, бежим, ребята. Да, Уйдет меня, До да, союзник помогай, Делай хотя бы что-то, блин. Я просто союзник, блин, берет и отказывается мне помогать, как будто меня не существует, блин. Это самое настоящее сходство. Все, ребята, бежим. Ну, союзник, делай что-нибудь. Я, блин, рядом с ним бегаю, он меня даже не защищает. Она он него, как на слоне нападает. Это жесть какая-то. Ребята, убегаем. Да нечестно только за мной гоняться. Фух. Так, убегаем. Посидит, там лучники. Там лучники, бежим. А, ты жив еще, Олег? Да, блин, давай помогай. Капец, меня тут со всех сторон убьют. Да не, почему я тебя ударить не могу, дурацкие игроки, блин? Я его ударить не могу. жизнь какая-то. А Саидик, блин, просто затянулся с ними и отказывается мне помогать, как будто не существует меня. Вообще, блин, скотство самое настоящее, блин. И читерство. А, вот он-то, Олег, появился, молодец, фух. Потому а что думал, меня сейчас убьют, меня, блин... Они просто в вчетвером меня окрушили и все. А вот этот вот циник, дебил. Он, блин, просто не помогает мне даже. Ему просто на меня пофиг. Так, фух. Так, осторожно. Так, куда они, интересно, они делись? Так. Так, давай я эти вещи возьму. Так, и давай сейчас... Золотые яблоки сейчас нужно поесть, ага. Так, блин, это жесть какая-то, тем игроков у нас осталась. Блин. Вот эти четыре игрока злых, они все время только за мной и гоняются. Ух ты, щит, ребята. Давайте сразу возьмем себе щит. И. Ух ты, еще больше щитов. Капец, тут вот одни щиты в сундуках валяются. Так, блин. У меня даже брони почти нормальной нету. Ну, союзник, ну ты скот самый настоящий. Вот этот, который передо мной стоит. Реально самый настоящий скот. Берет и не помогает мне. Ой, там алмазник стоит какой-то. Так, ладно, Олег, я сейчас тайно проберусь и помогу. Ага, вот он. Я его скину. Да как он не скинулся? Он на остров телепортировался. Блин, дурацкий какашка. Я его почти убил. Ты видел? Так, ух ты, ботинки. А, чё они не берутся? У меня опять лагает. Дурацкие лаки, блин. Почему у меня ботинки не берутся в руки? А, вот все. Взялись. И ты куда-то пропал. Куда, интересно. А, вот он ты. Так, сейчас. Давай, сейчас я бегу тебе помогать. О, красава, Олег, красава. Мы почти с тобой всех разнесли. У нас 4 игрока осталось. Все, давай добиваем этого чувака. Потому что именно он и читер. Вот этого чувака, которого ты сейчас дубаешь. Я его почему-то ударить не мог. А он меня мог. Все, сейчас я его скину. Или он сам себя. Все, давай скидываем его. Да, красава. И все, ребята, победа. Изи. Все, ребята, мы выиграли. Олег, это если что, была завершающая катка. Так, Олег, давай прощаться с нашими зрителями. Так, ты где у меня? Кому понравилась эта серия, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Э, ладно. С, с вами был я, Суперпро, и мой друг Олег. Всем пока!